Дорогие дамы и господа, рад приветствовать лидеров мирового информационного рынка, которые приняли решение провести первый конгресс здесь, в столице Российской Федерации, в Москве. Вы вот, знаете, совсем недавно наша страна пережила на тяжелые, по-настоящему, трагические события. И мы признательны мировому сообществу за то сочувствие и поддержку, которые были отказаны России в эти драматические дни. Убежден, серия терактов, обрушившихся на Россию, это прямая угроза всем цивилизованным государствам мира. И ответ на нее должен быть, конечно же, совместным. Кроме того, сегодня, чтобы эффективно противостоять террористической угрозе, нам необходимо мобилизовать все внутренние ресурсы. Укрепление гражданского общества, ликвидация брешей в законодательстве, повышение эффективности правоохранительных органов, консолидация всех ветвей и органов власти – это далеко не полный список стоящих перед нами сегодня задач. Как вы знаете, серьезная работа в этом направлении – была проведена и в Соединенных Штатах Америки после терактов 11 сентября 2001 года и в целом ряде других государств. Программа соответствующих мер реализуется и в России. Мы рассчитываем, что ее последовательное проведение, причем в полном соответствии с конституционно-демократическими и международно-правовыми нормами, я хочу это особенно подчеркнуть, позволит России эффективно ображать акты агрессии со стороны международного терроризма. Еще раз подчеркну, конечной целью организованной в России серии терактов была не просто дестабилизация жизни в нашей стране. Это был удар по ее единству. Именно в этой связи считаю необходимым реализовать требования Конституции Российской Федерации, точнее ее 77 статьи, и обеспечить единство исполнительные системы власти в России с эффективным взаимодействием регионального уровня власти с муниципальными образованиями. Речь идет об обеспечении прав граждан во всей России и, прежде всего, о гарантиях их прав на безопасную жизнь эффективное решение социальных вопросов. Разумеется, мы будем улучшать работу правоохранительных органов и специальных служб совершенствовать систему их работы. К этому вопросу будут представлены специальные предложения. Но считаю крайне значимым делать это, будем под пристальным контролем со стороны общества. Для этого, в частности, предлагается создать Всероссийскую общественную палату. Ее задача проводить гражданскую экспертизу важнейших государственных решений, в том числе представленных в виде законодательных актов, проектов законодательных актов. Убежден, подобное сотрудничество поднимет качество работы власти и в конечном счете будет способствовать консолидации всего российского общества. Уважаемые коллеги, в ваших руках мощный информационный инструмент, способный как разъединять, так и объединять мировое сообщество. Об этом вчера, кстати, весьма убедительно говорил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Убеждуя в условиях глобальной террористической угрозы, когда гибнут люди, средства массовой информации не могут быть простыми наблюдателями. Мы не вправе забывать, террористы цинично используют возможности средств массовой информации и демократии в целом для многократного усиления психологического и информационного воздействия в ходе захвата заложников и проведения других терактов, с целью, как раз уничтожить свободу прессы и института демократии. Очевидно, что борьба с терроризмом не может быть поводом для ущемления свободы и независимости прессы, Но само информационное сообщество может выработать такую модель работы, которая позволила бы сделать СМИ эффективным инструментом в борьбе с террором, которая исключила бы любую, даже невольную форму содействия целям террористов. И, конечно, информация журналистов с места событий, ни при каких обстоятельствах, не должна навредить прежде всего людям, ставшим жертвами терактов. Уважаемые коллеги, вы, как сотрудники информагентства, представляете информацию в режиме реального времени. Ее ждут миллионы граждан. Ею пользуются не только печати телевидения, но и органы государственного управления, дипломатические службы, международные организации и финансовые институты. Одним словом, все нуждаются в оперативных, правдивых сообщениях и в серьезном анализе событий. Вы напрямую влияете и на процессы глобализации, за счет которых расширяется рынок, обостряется здоровая конкуренция, растет координация международных усилий во всех сферах нашей жизни. И когда мы говорим о глобализации, то имеем в виду и единое информационное пространство, и здесь уже трудно не заметить все более нарастающее неравенство возможностей разных стран в сфере информационной политики. Сегодня далеко не все из них могут воспользоваться благами глобализации в части получения объективной информации. Реальность нам с вами хорошо известна. Три четверти всех мировых средств массовой информации сосредоточены сегодня в Европе и Северной Америке где, кстати, проживает менее одной четверти жителей планеты. И не случайно, что проблема информационного дисбаланса, она существует, находится в поле зрения постоянно ООН, ЮНЕСКО, руководителя этой представительной организации, я сердечно приветствую, других международных форумов. Мы стремимся к тому, чтобы информация была доступна в любое время или в любой точке. Хорошо понимаем необходимость внедрения информационных технологий в производство, в сферу услуг, науку, образование, культуру. Федеральная программа «Электронная Россия» предлагает именно такой инновационный путь развития. И для того, чтобы в нашей стране эта задача была решена, у нас сегодня есть все возможности. Вы знаете, в 2000 году Восьмерка приняла Окинавскую хартию о глобальном информационном обществе. Ее основные положения были конкретизированы на всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества. В этих документах отмечена важная роль развивающихся стран в принятии собственных национальных программ развития информационных технологий. Уверен, что эти проблемы волнуют подавляющее большинство коллег, которые здесь сегодня собрались, и наверняка эти проблемы будут обсуждаться в ходе вашей работы. Уважаемые коллеги и друзья, в России сегодня существует огромный рынок средств массовой информации, в том числе региональных. В стране работает 2240 телевизионных компаний, 1453 радиостанции, более 40 тысяч газет и журналов. Думаю, немногие страны в мире могут похвастаться таким количеством, таким многоголосием печатных и электронных средств массовой информации. Это целая взаимосвязь инфраструктуры, изданий, людей, финансовых потоков, просто деловых связей. И мы предельно дорожим тем, что завоевано, что уже стало фактом нашей политической и повседневной жизни. Десятилетие реформ, сложное, выстраданное народом России десятилетия, нам многое показало. Мы не раз убеждались, только последовательное проведение в жизнь принципов демократии и народовластия, может обеспечить устойчивое развитие России. И свобода прессы это одна из опор нашего демократического фундамента. Гарантия независимости демократического развития страны. Необразимость этих процессов. Нет сомнений, критика со стороны прессы полезна для всех уровней власти. Хотя порой, конечно, она является болезненной и не нравится представителям власти. У нас в народе по этому поводу шутят. Есть такая шутка, которая применима и в данной ситуации. Откроешь окно шумно, закроешь душно. Мы на практике создаем правовые возможности для открытия ради открытости и прозрачности власти. Однако и от СМИ тоже ждем и ответственности, и правдивости. Полагаю, что продуктивно может быть лишь взаимное выполнение этих обязательств как со стороны власти, так и со стороны средств массовой информации. В заключение хотел бы сказать: сегодняшняя Россия по-прежнему в большой цене талант, правдивость и профессионализм журналистов. И я искренне рад тому, что здесь, в Москве, собрались профессионалы, разделяющие именно такие подходы. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за то, что вы приняли решение провести это мероприятие именно у нас, в России, в Москве, и пожелать вам успешной работы. Благодарю вас за внимание.